Mm. <music> 13 августа в Казанском федеральном университете состоялся прямой эфир, посвященный экономическому образованию и экономике в период постпандемии. Трансляция состоялась сразу на нескольких онлайн-площадках, на сайте КФУ, Универтв, а также на аккаунтах университетского телевидения ВКонтакте, Твич и YouTube. Ведущим прямого эфира выступил директор Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ Леонид Толчинский, а на вопросы зрителей отвечала директор Института управления экономикой и финансов КФУ Наиля Багаудинова. Первый и самый часто задаваемый вопрос – что же будет с экономикой России? Ведь, безусловно, пандемия не обошлась без серьезных последствий. Тогда сколько же времени потребуется, чтобы оправиться экономике страны, и какие меры для этого необходимы? Все будет зависеть от того, какую программу выберет правительство. Можно иногда, чтобы был очень быстрый рост, надо иногда очень жестко повысить налоги. Мы же этого не хотим.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 Много вопросов было и о том, что стоит ли брать кредиты в такой период. По словам Нейли Багуддиновой, прежде чем оформить кредит, всегда нужно тщательно изучать все условия, каким бы выгодным предложение ни казалось, и заранее обдумывать все возможные риски. Никогда в этой стране нельзя брать кредит в валюте. Это во-первых. Если вы уверены в завтрашнем дне и в зарплате в течение 10 лет, тогда кредит брать можно. То есть, Но ну, это должна быть уверенность на ну, лет 10 к слову, речь сошла и о льготном кредитовании от ПАО России». Как сообщалось ранее, Казанский федеральный университет покроет 5% от размера процентной ставки кредита на образование. Само тело кредита будет погашаться после окончания учебы. В данной ситуации, когда человек берет кредит, он должен знать, что он идет на ту работу, которая будет востребована, и у него будет возможность. Там же есть тоже вот это вот условие, что он же должен не просто взять кредит, его уже отдать это тоже надо, а для этого он должен устроиться на работу. Много вопросов от телезрителей было и по поводу экономического образования в КФУ. Как было отмечено в последние годы в Институте управления экономики и финансов, бюджетные места сокращаются, а проходной балл повышается. Наиля Богудинова призвала абитуриентов как можно раньше определяться с будущим направлением. И особенно, если дело касается образовательного кредита. То есть мы пытаемся взять модели западного мира, где очень дорогое образование угу. и кредитование, то есть люди отдают, после устройства на работу достаточное количество времени. То есть вот пандемия во что надо вкладываться? В евро, в доллары, в золото? Ну, да, это вот кстати, и это продолжение уже того. Брать, я что вам есть, хочу брать сказать, куда вложиться, куда вообще не суваться, может быть. Я отвечаю после. только одно. Надо вкладывать в себя свое здоровье ага. и свое образование. Потому что угу. повышение профессиональных компетенций всегда даст, помимо интеллектуального превращения, в том числе и материальное. Полную версию прямого эфира можно посмотреть на телеканале Универ ТВ 13 и 15 августа в 19.40, а также на YouTube-канале Универ ТВ. Диана Желенкова, Универ -Ньюз».